дела, друзья? С вами Макс про Сегодня видео ДТП. Кто учился водить? Начинает возрасте 16 мне разрешено. А получить сдать экзамен С18 в Америке, в Украине, россия а в России наверное, так же самое. там законы поменялись. но ну, грубо говоря, какой будет ДТП? Значит, был патруль, в Украине было военное положение из России, поэтому решили сделать патруль, проверять, где там фашисты русские. Вот, смотрите, и машина машину вот сюда вот. Вторая вот, вот точно сюда вот. И как бы, она должна была проехать. Но вторая знала, что должна, там никто не был будет какая-то машина вообще не должна быть. Тот машина должна бы проехала, а вторая машина, вот когда поворачивала, она вообще-то знала, что там нет машины, но правилам здесь никого не должно будет только военные обязательно люди, обязательные, которые в Украине сейчас а вторую граждане, которые пресекают к Херсону, например, который оккупировал Российскую вот, так вот, там было просто столбчик, ну точнее, там было много препятствий где уж не стояли, а тут нет, потому что вторая дорога так и нельзя проверка была одна полицейский уходил, смотрел вот и это по такое что второй проезжал с мигалками что так, без звука Экономить в Украине вот. так вот без звука бежал просто так вот мигал второй хотел выехать, потому что знал что надо выход и такой видит вон потом вон они очень прикасаются вместе и потом виноватые они объяснились почему ты там едешь почему тебе полиция не схватила если ты едешь другой дороги слева нужно справа становиться немножко так от типа, как как за стоять в украине кто в украине был и, кто стоял своему индарка тот знает вот так вот если объяснить нормально а другой просто ехал ему типа того на службу дальше они сами разобрались он сказал что я типа чё, точнее я колондающийся к такой я не слышал просто видео я воображаю что они там говорили вот, и не разъехались. Он ту дорогу, вот приехал. Он не выехал за этого, потому что, наверное, вы его поймали. Сказали, ты ж выше поставленный, зачем ты учишь кого-то так вот? Как так, друзья? С вами Макс Прайм. Сегодня такая короткая история. С вас лайк, подписывайтесь на канал.